Скорпиончики, приветствую вас! Поздравляю с днём рождениями с прошедшими, у кого они уже были, а также с наступающими, у кого будут. Желаю, чтобы ваш ближайший год был максимально удачным. И чтобы вы с успехом прошли свои необходимые трансформации. Особенно важным он будет для тех, кто родился вперед с 23 октября по 9 ноября, поскольку вы попадаете под воздействие коридора затмений. И, конечно, в вашей жизни будут происходить события, которые вам будут влиять достаточно сложно. Но они принесут глобальный поворот во многих ваших сферах жизни и запомнятся вам надолго. Ну и давайте теперь немножечко поподробнее. период с 4 по 7, ну а также для тех, кто родился в этот период, для тех, кого, для тех, кого интересует общий прогноз на ноябрь, то вы будьте очень внимательны со своим эмоциональным состоянием, поскольку оппозиция от Венеры к Урану может говорить о том, что вас может тянуть на какие-то неожиданные знакомства, на какие-то неожиданные приключения. Поскольку уран в вашем символическом доме партнерства, то и могут завязываться какие-то, возможно, не до конца обдуманные связи, и вряд ли они будут долговечными. Хотя это еще признак того, что партнеры, которые, люди, которые будут приходить в вашу жизнь, они будут к вам очень сильно притягиваться по вашей Венере. И они будут, возможно, иметь в своих взглядах, знаете, такие какие-то прохладные нотки. То есть они не будут спешить особо сильно сближаться. Они будут больше настроены на свободу, на свободные взаимоотношения. Вот посмотрите на этот вот квадрат, да, квадрат. Он дает упор на Сатурн. Сатурн у нас планета традиции, планета холода. И как раз вот от этих важных ваших планет образуется аспект в зону вашего четвертого дома. Это дом семьи. То есть это указание на такое рациональное, на прохладное отношение, на необходимость что-то взвешивать. Могу сказать, что для тех, у кого отношения были очень сложными, то это может быть период, и не только ноябрь, а в принципе весь год, когда придется с кем-то расстаться из своей семьи, и это будет вынужденный уход, ну кармический, скажем так, уход. Для тех же, кто рожден период с 4 по 7 и вас интересует ваш месяц ближайший, то этот месяц будет для вас несколько под напряжением, под эмоциональным. И очень, ну на самом деле я не думаю, что этот аспект будет иметь влияние какое-то долговременное, но вот в течение, знаете, как-то и, и ноября, и вообще всего года будет наблюда наблюдаться вот какой то чересчур, может быть, ответственное отношение к сфере своей семьи, к сфере своего дома, своей недвижимости, ну и также вероятной потери. Хорошо. <клево> ну, в целом, скажем так, же, 4 по 7 ноября для всех скорпионов нежелательно вступать в какие-либо долгосрочные отношения. Ну, а если уже вступили, то знаете, что это будет ненадолго. Крайне неблагоприятно вкладывать финансы. Хотя здесь есть вероятность того, что вам захочется потратиться. Потратиться для дома, для семьи. Хотя наоборот, вы должны получить подарки. Но сейчас посмотрим. Так, дальше. С 9 по 10. Венера в Тригоне к Нептуну. В вашем пятом доме, ой, это прям вообще взлет творческой активности, желание влюбиться, вообще как-то так головой где-то побывать в облаках. И вполне вероятно, что это может произойти. Ну, очень такая повышенная сентиментальность, мечтательность. При, при этом это все может происходить на фоне вероятных конфликтов в стенах своего дома. Я вообще могу сказать, что вот для, для вас, для всех скорпионов, знаете, как-то вот в этом месяце будет желание не находиться в доме, в семье, вот где-то попутешествовать. Очень сильно захочется свободы. Также можете ожидать приезда гостей к себе или возврата кого-то из прошлого по ретроградному Марсу. Это, скорее всего, может произойти вперед. Ну, хорошо, если это произойдет в период с 12 по 15. А если с 18 по 19, то это признак того, что человек от вас... Ну, человека только лишь могут быть какие-то неприятности и человеку от вас что-то просто нужно с 12 по 15 венера будет в шикарных аспектах она уже будет на выходе из вашего скорпиона и в шикарных аспектах к нептуну и к плутону значит это сфера удачных договоренностей передвижений поездок любовных контактов очень-очень хороший будет радостный период в это время. Можно сказать, что в этом месяце для многих скорпионов активизируется ваша личная жизнь. Она будет достаточно насыщенной. Но будьте осторожны, фильтруйте, чтобы человек не оказался манипулятором, не, не был ведущим в ваших взаимоотношениях. Если вы мужчина, то, соответственно, это вы можете так себя выставлять в отношениях. С 16 числа Венера переходит в стрелец, а 17 переходит в этот же знак и Меркурий. Для вас стрелец ⁇ это сфера финансов, а это значит, что появится больше возможностей для улучшения своей финансовой деятельности. Появится желание больше контактировать, общаться, особенно с людьми издалека. Благоприятно наступит время для поездок далеко, для путешествий. Для многих сосредоточиться на рабочих моментах будет достаточно сложно, но вот будет интересный шанс 25-26 числа, когда Венера образует из дома денег благоприятный аспект к дому работы, к Хирону. Вообще я бы сказала, что вторая половина... Ноября она даст вам очень много шансов в материальном плане, но далеко не все захотят ими воспользоваться, поскольку ну, будете ощущать некоторую лень, желание все-таки продлить, продлить праздник дня своего рождения. И где-то развеяться, заставить себя работать, будет достаточно сложно. Ну, зато можете, наверное, рассчитывать на различные подарки. Обратите внимание на период с 18 19 как я говорила чуть ранее. Здесь из восьмого дома ваш пятый идет неблагоприятный точный аспект, показывающий, что любое взаимодействие с мужским окружением, оно может быть для вас. Ну, крайне негативно принести разочарование, ложь обман, поэтому остерегайтесь. 28-29 будут образовываться несколько тоже напряженные аспекты от Марса к Меркурию и к Сатурну. Значит, смотрите, Марс делает оппозицию к Меркурию, кстати, сходящийся к Венере тоже вашим, к вашим денежкам. Я бы сказала так, поберегите свои денежки. Слишком высокое напряжение здесь идет. Ну, правда, здесь идет благоприятный аспект, двойной к Сатурну в вашем четвертом доме. Но я думаю, что вы вывезете благодаря поддержке своей семьи и своих близких. Ну, также я хочу сказать о 8 ноября, когда состоится закрытие коридора затмений. Я делала по поводу коридора затмений отдельный прогноз, я оставлю на него ссылку. И могу сказать, что этот день будет достаточно важный. Очень многие почувствуют эмоционально себя включенными в этот период. Особенно 7-8 накануне. Ну, я думаю, с девятого уже начнет многих отпускать. Постарайтесь быть в безопасности. И ни для кого опасности сами тоже не, не составляете. Также 23-го состоится новолуние в знаке Зодиака Стрелец. Я для этого... События подготовлю отдельный прогноз Ну и так, чтобы подытожить То хочется сказать, что вообще вам в этом месяце Будет достаточно сложно Строить какие-то грандиозные планы И многие ваши Какие-то цели Они могут или срываться Или преобразовываться Будут ситуации, когда вам придется резко Изменять свои планы Сфера финансов и сфера любви вас может порадовать, кто сможет отправляйтесь из путешествия в второй половине. Ну а для желающих еще узнать эзотерическую какую-то информацию, то давайте посмотрим Оракул. Так, что ждет Скорпионов в ноябре? Сейчас посмотрим. 22. 20... Восьмая лексограмма. Вы ощущаете себя счастливым, желательно взять себя в руки, поскольку ваш темперамент, если дать ему волю, может повредить как другим, так и вам самому. Не будьте излишне самоуверены, ваши суждения в настоящее время отнюдь не самые верные. Не пытайтесь добиться успеха силой, сдержите себя и поразмышляйте над состоянием дел. Время все изменит. Желание ваше не может исполниться быстро. Остерегайтесь обидеть своей горячностью других. Ну что ж, пусть все сбудется в самом наилучшем виде. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до встречи в следующих прогнозах.